Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Как стало известно и о Prime Crime, 37-летний бывший вор в законе Давид Джангидзе, более известный в криминальных кругах когда-то Краснодарский, приговоренный в июле этого года Краснодарским краевым судом к восьми годам за занятие высшего положения в преступной иерархии, умер сегодня от ковида в городской больнице Краснодара. Нынешняя ситуация повторила августовскую, когда с разницей в один день в Краснодаре ушли из жизни, два вора в законе, бывший, Виктор Бигдаш, он же щенок, и действующий, Атарик Углашвили.